Повесить на него десятилитровое ядро ведро с водой и пробежаться сто метров без застановки, не помогая себе руками. Ведь ну а сейчас, наверное, не можете, дед, да все бы ничего, только коленочки подкашиваются.